и стекло позже. И рассказать еще некоторые особенности, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно — что будет, если приготовить семена льна для похудения неправильно? В принципе, для того чтобы снизить вес либо похудеть, грубо говоря, нужно меньше жрать и меньше спать. А если культурно — то нужно ограничить калорийность вашего рациона и увеличить уровень двигательной активности. А если вы будете делать одновременно и то, и другое, то снижение веса будет происходить более надежно. Но. В какой степени влияет семена льна на эти процессы? Они влияют на оба процесса. И увеличивают уровень двигательной активности. И можно с их помощью снизить калорийность рациона. Но! Если вы используете правильно, есть много способов использования семян льна. И сегодня я расскажу, пожалуй, о самом вредном способе, которым ни в коем случае не стоит пользоваться, хотя он очень простой. И этот способ состоит в том, что берут семена льна, измельчают их любым приемлемым способом до того состояния, какое хотят, и принимают либо в сухом виде, либо с едой, например, самой простой, с кефиром, с йогуртом, с простоквашей. Но! No. Те, кто хотят узнать больше, смотрят это видео дальше. Те, кто, кому достаточно этой информации, ну что, вы просто будете знать, что семена льна так использовать не стоит. Об а одном из следующих видео я расскажу как правильно приготовить семена льна для похудения, очищения кишечника и как одновременно можно вылечить гастрит, гастродотонит, даже язвенную болезнь. Желудка, либо 12-перстной кишки. Ну, а те, кто хотят узнать сегодня больше — смотрите видео дальше! Что будет, если приготовить семена льна для похудения методом измельчения? Самый полезный компонент семян льна — это масло семян льна. В данном случае будет для вас самым вредным. Масло не даст измельчить вам семена льна в должной мере. На это мало кто обращает внимание. Я же вам скажу, если вы хотите принимать семена льна, измельченный как средство для похудения, хотя бы измельчайте правильно. Иными словами, после измельчения вы берете массу, протираете между пальчиками. И если ощущение у вас так, так как будто бы вы между пальцами протираете сметану, вы измельчили правильно. Механического раздражения слизистой желудка не будет. И атрофический гастрит от этой причины у вас в перспективе не проявится. Тем более, что принимая семена льна, у вас желудок практически не болит. Это благодаря цианогенному гликозиду линемарину. Который обладает такими свойствами. Он блокирует воспалительный процесс. И гастрит есть, но боли нет. Если эта масса перемещается в кишечник. Вот там события происходят практически одинаково. Вне зависимости от того, как вы измельчали семена льна. В кишечнике. И, собственно, полезные вещества семян льна будут использоваться патогенной микрофлорой, и часть пищи, которая попала в организм в непосредственной близости с приемом семян льна, также будет подвергаться там брожению либо гниению. Сдутие живота, урчание – это использование ваших калорий патогенной микрофлорой. Вы снижаете вес, а патогенная микрофлора сокращает вам продолжительность жизни. Вместо полезных веществ в организм в кровь попадают продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры. И минус 30% жизни с этого периода времени вы теряете. Но! Скептики скажут, а пойди докажи, почему сократилась продолжительность жизни. Согласен. Тут доказать сложно. Нужно проводить двойные, слепые, рандомизированные исследования. И доказывать, но! То, что не требует доказательств, совершенно иное. В зависимости от степени вздутия живота ограничивается подвижность диафрагмы. И чем более активное вздутие живота у вас присутствует, тем больше риск для вашей жизни уже здесь и сейчас. Диафрагма — это венозное сердце, которое своим сокращением должна сжать брюшную полость и не только впустить воздух в грудную полость, но и венозная кровь при этом возвращается из брюшной полости в грудную и доступна для кровообращения сердцу. Чем больше давления в брюшной полости, тем сложнее диафрагме сократиться. Тем тяжелее вам дышать, а вашему сердцу работать. И здесь острая сердечная недостаточность может развиться у любого и каждого. Тут зависит уже от многих других обстоятельств. А вздутие живота, метеоризм, интоксикация увеличивают вязкость крови. И дополнительная нагрузка на сердечную мышцу. И вот здесь... Уже угроза для вашей жизни просто здесь и сейчас. Если вы хотите еще в этих условиях увеличить уровень физической активности, то угроза для вашей жизни возрастает в еще большей мере. Поэтому хотите вы использовать измельченные семена льна, либо не хотите. Это ваш выбор. Конечно, проще проглотить семена льна, не измельченные просто в таком виде, в нативном виде. Многие рекомендуют смешивать с кефиром, с простоквашей, с йогуртом. Да! Проглотить так легче. Но! Опасность для вашей жизни от этого никоим образом не меняется. И она присутствует как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. Но! В компании семена льна и кефир я бы отдал предпочтение кефиру. Кефирная диета для похудения известна. Она достаточно результативна. Ей не хватает углеводов! И на моем канале вы можете найти видео кефирно-борщевая диета для похудения, которая позволяет не просто снизить вес, но создать условия для восстановления обмена веществ и вылечить ожирение. Поэтому, если вы хотите снизить вес или вы хотите вылечить ожирение, это две большие разницы. Просто сбить вес можно! Семена льна в этом плане помогают! Особенно помогают тем, кто впервые использовал семена льна! Усиливается перистальтика кишечника! Именно об этом уровне двигательной активности я и говорил в начале видео! Да! Вы теряете несколько больше энергии за счет того, что кишечник работает более активно! Вы даже можете какие-то каловые завалы из него удалить! И это действительно снижение веса! Причем уменьшение опасности для вашего здоровья! Пожалуй, на этом полезные свойства и заканчиваются. Да, так лошадям освобождают кишечник перед забегом, чтобы ей бежать было легче. Но синильная кислота она свое дело делает. И продолжительность жизни сокращает. Создавая угрозы как сейчас, так и в отдаленной перспективе. Поэтому, хотите вы использовать семена льна для похудения? Да, можно их использовать, но несколько по-иному.